Итак, мои друзья, всем снова привет, с вами снова я, Скайзекит, и сегодня я вам расскажу, где и как скачать, э, ну, 1.7.2. Э, заходим на этот сайт, я его скину вам в описании, ну я не знаю, правда, у меня, я скачивал как бы, да, с этого сайта, он у меня скучался, но потом он, у меня что-то, у меня друзья скачали с этого сайта. Сказали, что скачиваться скачивается, но у меня что-то, не знаю, что было, вот такое, может это что-то с ним случилось, с этим сайтом, но вот эта ссылка вроде бы не работает. Ну, я не знаю, проверьте, может она и будет работать. Ну вот, нажимаем на вот эту клавишу скачать, игру. После того, как мы ее скачали, мы зайдем в, а, да, сейчас. Mm. Ну вот, куда вы, смотрите, например, куда вы ее скачивали, да? Сейчас я вам покажу. Uh -huh. Ну, в принципе, как бы вот. Вы, э -э ну, вот когда скачали, ну, вы там надо выбрать папку, да, когда вы скачали. Когда вы его скачали, нажимаете вот на эту фигню. У вас появляется вот такая вот загрузочка. Сейчас. Минуту. И вот, вот вы нажимаете, да, да, да, ну, там не будет указан путь, соответственно, надо, надо удалить свой точку и появится новая точка такой уже стоит Майнкрафт 1.7.2. Так что, в принципе, вот, ну вот и все. Всем спасибо за внимание, с вами был снова Скайзакит, всем пока, подписывайтесь, не, главное, вот самое главное, подписывайтесь на канал, и ставьте лайки, пишите комментарии. Uh, всем пока!